Приветствую вас на канале Asmode Play. Мы продолжаем играть GTA 5. Так, что у нас? Давай ответим. Послушай, like блин, как Employee сын, за тебя это ничего не значит. приставил, no мне в no no мне никакой преданности не чувствовал, принял пунел, такой непутевый, Да я пошел ты нахрен. Где у меня карта? Так. Ой. Как тут метку поставить? Заметка. Вот так вот. Давайте проедемся, посмотрим. Что это за оно? Чем это мне грозит? А подожди-то, это ничего страшного. Так. Вот так. Успеем, успеем. Такая маленькая юрка, машинка. Так. Даже не знаю, что вам надо такое не успела да, прорисоваться только не на мотоцикле ну его нахрен я эти гонки не хочу даже видеть вот сюда едем Вот так. Я говорю, я с этими гонками даже не буду. Это самое бесячие гонки. Эти дополнительные задания кого то могу раз. что при машина такая или марка такая, или окрас такой появился. Зачем мне все это? Не такой я фанат этих бонок, чтоб там понатеть от машины. Ой, у нее бампер пониже, его колесо повыше. Сейчас возьму задание. Опа. Да. А, где-то здесь, кстати. Сейчас за поворот завернем и посмотрим. я отсюда вроде уезжал. Опа! Это тренер, да? Ничего не произошло, да you как же постели, oh, господи, прохали I mean, Да, сейчас мы его завалим Ой, тебя еще и выкину. Блин, следуйте, я думал, ты поведешь да уйди ты нахрен тренер по фитнесу сейчас мы его устроим ноги на ширине плеч причем плеч совершенно не жены как он до этого делал давай он не ну, ну. Догоним этого гондона. Господи, так материться вот так. Hey, Давай, давай, fuck. давай. Man, we'll Мы его найдем. Мы его найдем. Я лично для тебя you его могу пристрелить, если хочешь. А? Ой, а здесь вроде yeah, как... Hey, yeah, hey, hey. давай That's his car. Вот, right there. вот, вот, машина. Устроился парень Эй, ты мы могли You got the wrong idea, man! Banging married women's okay. a hobby, not a fucking profession. There's a winch in the back of the truck. Try to cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Блин, ты я хотел снести, ты хотел бы Негативная uh, энергия меня сейчас просто down. убьет. Ой, I тебя сейчас другой is, убьет. <laughs> Я очень на это надеюсь. Я <laughs> ну перед тобой виноват. Ты дебил что ли? Fucking motherfucker! Сраный ублюдок, чувак, блин, was, я даже yeah, не, хочу, like well, hey, hey, я hey, не хочу тут ругаются так сильно. Поэтому не хочу тут даже комментировать. Вот well, no. дело, вот такое, нечего было лезть в чужой брак. <laughs> <laughs> Давай. Еще. на да, Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. И нижние дома тоже порушил терроризма, Вот теперь можно ехать. Дорогой, вышел урок, братан. Сейчас еще живу, придется выкинуть из дома, нахрен он уже Мара. Так, вот есть как-нибудь пульта скоротать ага, до да, бетонка только везде мистер десанта вау смотрите Bullshit. какие Я теннис у сюда сбежал you. дай мне телефон yeah. Yeah. тебе сейчас yes. Ты мне чего угрожаешь, что ли, oh, кошелка? Scared, Совсем ума нету. о, о, о, Да, да. Вот так. Boys, man, hey, let's let's Блин. Ты прогрузилась, да? Okay, we go back to my house, think about поехали посмотрим wow. патроны на него Shit. перевел не знаю потратйтесь на патроны вообще uh, Don't get the fence. Вот только что здесь. Господи, You're еще fine. машина. Ну ладно, машина это бог себе машина. Всегда oh, могу новую взять Shit, Вован, Кстати, вот Такие машины fine. есть. Ой, братья, okay? okay? cool, не слишком быстро. не хрена не моеврены. My heart ain't like that in years. Так, показатель не пахнет так в годах! чтобы повысить его уровень. Мэй! Mm -hmm. Ты mm -hmm. в голову. и mm -hmm. в, тир, в Мы не mm -hmm. чтобы за поклоны не платить. Мы сидим на туда Hey, thanks for the help out there today, kid. Спасибо за no помощь, парень. не думал, что тебе hot. будет так жарко Черт, тащить дом с холма, это еще способ насолить врагу Ближал ты, что нет такого периода, там хрен читать Вы знаете, кто я? Вы знаете, кто я? Вы знаете, да? Кажется, знаю Хорошо, я знаю, кто ты, и знаю, где ты живешь. Как тебя зовут? Франклин. Правда? Итак, Франклин, может, расскажешь мистеру Де Санта? Кто я такой? Кажется, вы Мартин Матрасо. Хороший мальчик. Теперь расскажи ему все, что ты обо мне знаешь. Чувак, мистер Мадраса. Мистер Мадрас очень уважаемый бизнесмен. Его по ошибке обвинили в руководстве мексиканской банды в Америке и в перевозке наркотиков. Но обвинения были сняты, поскольку все свидетели пропали. Умный мальчик. А теперь, Майкл, я задам тебе один вопрос. Зачем ты час назад разрушил дом? Настоящий архитектурное чудо в стиле модерн. Я, Я думаю, вы страх страхать мужину. Странно, что у у тренера. Итак, у меня дочь просто пришла. Да как-то сразу не подумал. Clearly. Это yeah. уж точно, да уж. Well, что ж, Натали придержит придется пожить в отеле, пока идет ремонт. ремонт. За твой счет, да? Sure. Конечно. Хорошо. И мне кажется, ремонт обойдется где-то в 2-2,5 миллиона. Разумеется. Супер. Потрясающе. Что из этой бабы? Да стрелить ее надо было, чтоб не звонила. Это кошмарно. Все нормально, как никогда. Блин. только одним способом для начала придется связаться со старым другом мне нужен лестер думаю он в городе возможно придется его поискать я займусь этим сам давай мне а, да. что-то там конечно чего ну ё моё, да по самые помидоры. Так, ладно. Не будем отчаяться выполнено. Дали? Идем по следам, так сказать, беременных музыкантов. Здравствуйте, это номер Лестера Креста? А кто спрашивает? Знаешь, ты чересчур осторожен, даже для покойника. Майкл? А ты что-то не весел, дружище. Даже если мне не решила тебя так-то и обаяние. Закони в гости, старина. Я тоже живу в Лос-Сантосе, как и ты. Мориет Тахайс. Эй, эй, эй, кто? Как ты? Эй. Короче, он даже знает, где я живу. Внимание, так. Так, уже находится файл. Да, перезапишем. Итак. Где-то тут моя машина, да? Это моя машина, я так понимаю. Так. И мы поедем, мы помчимся. Вот это надо купить. Давай, для начала купим. Только не знаю, вот этим телом мы будем покупать. Нет. Нет, не этим телом. Стой, стой, стой, стой. Блин, блинский. Ладно. Да нет, карта. Твою уж мать вот сюда хреново деньги только у них грибовский есть только он самый богатый человек здесь вот пока еще не разжились кстати если вы не знали но как я уже говорил взломать где-то опять на деньги у вас не получится поэтому надо взламывать совершенно на другие ресурсы так. А здесь вот лучше по навигатору ехать потому что не там свернул и все попал пока на вертолете нахуй и не дай боже в реальной жизни такое у тебя будет если ты свернул не на той полосе не туда или еще что-то так ладно Ага, все-таки нет, все-таки поверху. Вот так вот, блин. Вот подвинься. Ты че, падла? Не буду я стоять господи как вы я поеду так не прогрузилась ладно самое чудительно, почему-то до этого не прогружалось все когда раньше играл сейчас не прогружается хотя компьютер вроде он мощнее кстати кто хочет помочь внизу написано ссылка с донатами на прокачку компьютера да, а железо надо прокачивать а мне сейчас увы пока это непозволительная роскошь по крайней мере на сейчас на данный момент ну давай узнаем что там пока минутов нету можешь ездить как хочешь да уйди уйди уйди так у меня есть пистолет это уже хорошо пистолеты есть пули пока что тоже замечательно Ай-яй-яй. Ай. Приехал бог знает куда. Ну-ка. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Опа. Кто это? Лестер, чтоб тебя, ты меня не пустишь. Минутку. Так. Давай, Казлина, я у тебя я уже заждался, господи. Умер, да не насмерть. Ага, коляски. Нужна моя помощь? Как ты догадался? А? раз уж ты сюда добрался, иначе зачем ты здесь? Лестер, я... Так, я знаю. Ну, короче, извинился. А ты собираешься стать впущенной, выполняя мои просьбы? <laughs> Точнее, я имел в виду, мне надо кое-что сделать тебе. Так почему бы нам не помочь друг другу? Like мне нужны деньги. So Отлично. Так ты снова в игре? Похоже на то. Насчет того, что случилось. I know you never я знаю, что name. ты не называл моего имени. I mean. Знаю, что я не засвечен. Знаю, что ты никогда you, меня you не сдавал. Что касается I тебя, то я никому не сказал. Вместо того, you чтобы you know, физически you know, разлагаться, Ну давай, морально. Короче, не сдали друг друга и на том молодцы. Можно yeah. работать yeah. и дальше. Получилось, что получилось, то получилось.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 вот возьми это. Стильный рюкзачок, который будет специально создан для 43-го дяди. Это сляпшая 80 Так, так. аутизм в слабой форме. Ну давай, надо, блин, еще кстати, закупиться тебе всякой хрень. А я в прошлый раз, а, ну да, в прошлый раз негром я покупал все здания. Так. так, найду что-нибудь, like как старые добрые времена. Еще я с <coughs> Так. Зайти в магазин, зайдем, господи, смотрите, у него тут столько всего. Как боится человек за свою жизнь, который ведет незаконную деятельность все время в опасении все время чего-то боится опасается так жить нельзя это не жизнь так вот зеленый свет говорит все правильно за что еду А, это вышка поднять можно господи вот так прикольно с полетой вышки да тут ну, это кстати есть кнопка для ограничения скорости чтобы ты не превышал Но мы с вами не такие в игре мы играем для того чтобы нарушать все эти законы и правила Иначе было бы скучно вато блин, эти гребаные маячки. не показано да, куда ехать. Вот, кстати, в Москве был там, да, пару развязок, есть нечто подобное. Не такие, конечно, мощные, но нечто среднее такое вот есть. Что тоже мимо промахнулся, тоже не айс будет. Возвращаться, крутить, лутать. И люди там невежливые. Хоть каждому скорому морду бей. За то что машину ставят надо полосный. Опа, и магазинчик образовался ah, excuse me. давайте переоденемся у дамочка меня пригласили на собеседование мне нужно что-то такое чтобы выглядеть ну технорём ложь Давай. Переодевай меня, детка. Обош... О, кстати, у тебя юбка хорошая. What about... юбка. Some cargo shorts. Так. Пийте подходящую одежду. Oh. Вау. Посмотреть жилетки. Давай. Я хочу вот такой вот, какой-то яркий такой взять, чтобы это... вот ну, либо такой, либо... Давай зеленый, наверное, он-то более успокаивающий. Yep, as as you're gonna get. Так. Теперь штаны. Блин, я даже не знаю, вот кому фляж это такой вот. Вот такие светлые я возьму. Буду белым человеком. Спасибо, девушка. Так, а я могу купить кепку нет отдельно как-то. Вот так, он вот, в светлом. Ничего страшного. Да, вот она моя машина. а ага, мне тут разворачиваться по правилам тут не надо. Говори. Да. Я yeah, не могу читать, in. пока еду. They, part, Когда за рулем, я не отвлекаюсь. И так-то вожу... Как сказать, я вожу плохо только в игре. В реальности я вожу хорошо. Просто... Моргать туда-сюда, то на букву, то сюда. Тоже так будет. Ну давай, давай. Тем более здесь то надо побыстрее немножко, не то что в реальности. На! Вообще левый автомобиль пострадал, я просто вот этот хороший авто. Пепси! Велосипедист. <coughs> На велосипеде, кстати, я, не знаю, ездил, нет вообще в этой игре. А я вот так выйду, и что ты будешь делать? А -а -а! за тебя, надеюсь, тоже машина? Направляйтесь к черному входу. А я где? А я у черного входа. Давай, открывай. Открывайте, братцы, двери. Эй, вы сходно Опа. Эй. А, он такой же, смотрите, зеленый. Гарин, как угадал, удачно. У кого слово хочет больше функций. Но I mean, мы и anything так anything стараемся. Как раз такое дело, тем более мы планируем uh, через год выпустить uh, платное uh, обновление. что oh you know, yeah, well, well, you know? надо, то надо. I mean, в смысле мы должны выпустить бета-версию в четвертом квартале? Thing, я не против жестких fine, сроков, yeah. но really когда требования проекту меняются чуть ли не каждый день, то и работать очень тяжело. я тебя понимаю. Погодите, мы знакомы? Да, ты бы, да, вы наш временный айтишник, right? да? Да. Yeah. Yeah. You know, uh, uh, no. like yeah, нет, оформить заявку, you know I mean. Я... это не так хотел бы. Так, следите за программистом. Так, мой законный перекур закончился. I'm turning consultant when we release. Consulting consultants. Так. Короче, вот так вот oh, в здание проникают, вот так вот, по идиотски. Oh, um, <свеч> Смотрите, как я подобрал. Нет, мне просто нравится. Он в зеленом, я в зеленом, блин. Горды, правда, отличаются. Смотри, если бы вы, ребята, разрешили мне использовать ту ось, которую я просил, проблем бы не было. Понятно. Сиськи. Давай. А я хочу на сайт этот за эти... у тебя тут. This place is fueled by Java, bro. Я ой ой right evet. это быть. Кстати, когда я не знаю, видел прототип в демо когда Анорис покажет он так Все просто мозги вынесет. Ой, даже не знаю, что тебе сказать, порадоваться за тебя, что ли, в тихую. То хоть у тебя все хорошо, парниша. Так. Ты что в компьютере что-то понимаешь? О, здорово. Телефон. Мне что-то, жучок на... Ч ⁇ впихнуть? Я далек Ой. от этого. Как это все делаться? рюкзак рюкзак-то забыл нахрен вот тебе провал это смотрите это комната где они развлекаются там это снимают напряжение и сюда База. блин твою мать Oh, oh. давай как вы тут играете right, я могу поиграть okay. нет не могу ладно рюкзак-то забыл причем на столе оставил то вот тебе косяк это кстати косяк программистов ту игру придумывал нахрен поэтому я не хочу там Так, мне выйти то с любой стороны можно Сейчас открою вам дверь. Ой, спасибо, бачки. Эй, Майкл, Дом, я дом, Лестер, все в протокопе. Я домой, друг! Лестер, Are you playing that game? Yeah, yeah, sorry. The phone is rigged. What's your problem? You don't like shooters? They're all the same. All right. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the right. hero looks good and defeats evil. Now whatever you say, anyway, just call the Я даже не знаю, что вам надо-то нахрен На поле встал, вроде никому не мешаюсь А ты через поле едешь ко мне Как ты меня нашел на этом поле, нахуй? Вот у меня большой вопрос. Как ты меня там нашел? Господи. Ну красиво, как в Узбекистане, да. Там, кстати, тоже красиво. Независимо, даже в Захалуте бывает у них красиво. Да. То в Ташкенте. Hey, а какой же в каком же городке-то я был? Я был и в Ташкенте и ханки. Машина, которая разваливается, причем оба на поле находится, кого вы там ищете. же куда-то вот так машину в розыск хотят пускать какие пардон Ой, у меня там еще желтая машинка, это есть. Да. Мне надо в дом. А, блин, да мог бы там бы забежать? На второй этаж, на первый? На первый. Ничего страшного. Смотрю. Да нахер, что по башке, тварь такой. Сломай руку, нахер. Скотине вонючей. Так, используя, чтобы переключить каналы. Да вот, что мы искали. Давайте побольше звука. Дождитесь с момента. Today about to witness Я что-то не понял, phrase. а где телефон Когда Джейсон... Джейн Норрис... Блин, Блинский. Давай, быстрее. Средний возраст, 14 лет. It's революционное достижение. <плыв> Смартфон, короче. Андроид. Что, я не знаю. Как их еще называют? Что-то right типа корабля-то. Как-то корабля-то есть. Это лазер? Нет, Флагман. Флагман. Что такое The Не знаю. mobile device. Я тебе даже звоню. Uh -huh. <говор> На! <говор> <говор> <говор> вот тебе нахрен. Раз, два. Ого, лестер, ого. <говор> Господи! На тебе, тварь! Избавься от телефона! Придурок. Выполнено. Так. Давай, вот это вот. Сейчас установлено. становлено Это было... Вы смотрите не должен. Я смотрю на рынки. буду торговать. Ладно, а как наше дело? да, конечно. и Брокерский ресурс. Это хорошо. Что там? Что-то не понимаешь, что ты на бабу смотришь, что Так. О, да я недалеко, по прямой тут. Только что я там делаю? Давай быстрее! Карта. Так. Ой, я далековато. Так. Давайте для начала купим что местность, дом, усадьбу, участок. Неважно. Еду, еду в соседнее село, на дискотеку. Не, нет, не, не так, песня, прошу прощения. А, Достой да Надо что-нибудь такое? типа крещение огнем надо включить твою ж мать свет былой любви что-нибудь арктиду можно группу включить вот под неё то а или либо даже черный кофе будет лучше нахрен вождение теперь он доступен не доступен тир ну тир я уж сам постреляю, как сказать, без записи смысл смотреть на то, как я стреляю в тире. Поэтому давайте уж будем откровенны. Сущность каждому ясна. Работа в области искусства. Меня увлекла к себе давно. Безумные порождают чувства. Великой кисти полотно. Давайте будем вести искусство людям. Берут они охотно. старинные полотна. Ренессанс. <соцентрясение> так, <соцентрясение> <соцентрясение> <соцентрясение> так, сюда. Давайте будем от Картина каждому ясна. Вот здесь шедевры и бесценны, Всего на свете есть цена. Давайте будем нести искусство людям. Берут они охотно, Старинные, Полотно. Давай быстрее, мать твою. Транспортные средства куплены на веб-сайтах или оставлены в нем. Все понятно? Давайте купим для начала. Даже не знаю, давайте. Выйдем. А здесь он не покупает, здесь он уже берет то, что оставлено. Ну а как и говорил, денег у меня нахрен неч. у меня машина починилась. Блин, не то. Так, это теперь. Ой, не то. Прошу прощения. Это я еще не открыл. Там еще не ездил. Гольф. Не, мне что-нибудь... О, давай Франклин. Поехали к Франклину. машины на сайте я не могу нет или нет телефон не могу купить я хренял что ли тварь ладно сейчас выйду попробую купить машину есть кстати машина такая приколь мне нравится она выглядит как это как мультяшная такая по бокам эти, как у крутых мотоциклов, там, я не знаю, турбохрей какая-то, с которой пламя вылетает. На лимузин похоже. Ну, интересная такая штука. Так. Давайте узнаем. Что он нам приготовил? персонаж даже не представляю как ты so справляешься so, ну конечно я ведь женщина и побежали толстая жопу еще и старенькая из дома вышла мы пяти ярдов не прошли это же духовная walk, прогулка, плядь, и и душу Вы, мать, ты че то Давайте, мать, вашу о, собакин Как же так, с духовной прогулками и прочей херней так Она просто так рукуляет свой зад она же ох... охренительно круглая. Пошли. Куда? Мы Нам нужно забрать кое И... Ага, ну... А что, поехать нельзя? За угол? Вместе с Чопом? Жирь, тебе ходить надо. <сос> ну, собакин тогда. <сос> <сос> мне нравится собакин. Да, хоть и бойцовская собака, конечно, без намордника и поводка, но Собака-животное выбрали? нравится. фоль, я клоун, you, клоун, этот фоль, этот фоль, этот фоль, этот фоль, этот фоль, Да, будет счастлива. Хочу. Она настолько ждет, чтобы я сдох. Так, мы пришли. Давай, собаки нас запускай. Куда едем? Вы куда едем hey, like yeah, oh, <laughs> на и он на монитор прилипал. Куда ты навстречу-то лезешь, козлина? И поворот. Господи, вот так по правилам лезет. Или вообще ездит по правилам в GTA, там, не знаю, не форспит или чего там. Единственное правило, по которому можно fucking это игра остальные, игры. I know Все much, the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us though. Давай, поехали, поехали пары нету ноу проблем конечно ноу no no, oh. yeah, we'll собакин то там не охренел ли у меня в кузове обосялся со страху нет? Шапа, да, шапа. я такой, я красный, красный свет. Шапа. Это не моя машина, мне не жалко. Шапа. А вообще сюда? На определенное место я подъехал. Up, yeah, Давай, yeah. крошка, ага, черт и все. Saying, я же просто хотел like тебя откликнуть и ничего тут откликать. И что? что? Какого что? хрена, Нигер? Тут миллион таких, как ты в жопу запихнул. А таблеточку экстази? Ну, сейчас я тебе, зайка. Now, no Man, you, да пошел ты нахрен, я, черн... я даже не знаю, чермандерма, ну что ли назвал. ты, вы же вроде не закона. ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, так, и сейчас надо его. Да. Ч, миссия, не дай бог, провалена еще. А что надо было с ним делать? -то? Блин, такое удачное попадание было и нахрен. Давай, оруди, балбес. Я тебе сейчас дам, балбес. Come on, homie, concentrate on the road. Foot down, motherfucker. It's heavy enough already. Shut the fuck up. I know what I'm doing. Nah. Damn, you okay, chop? Man, look at this shit, dog. Oh, We're chasing another motherfucker on a motorcycle мы так красиво конечно get the Ему хана. Так не он задавил то даже. за этим придурком, чопа! Почему вы сразу-то его не хотели пришить, так как я предлагал там на дороге, если я смогу? Давай. Собаки, ты-то должен вообще догнать его на раз-два. Ты-то должен на раз-два догнать. Давай! Он вроде как упал там. Мы пришли за Ну, ка, давай. Вот так, первый год. Попался. Давай. Давай, собаке. Chop, that smell like a baller. дига дига кто-то унюхал That ain't what we after. Ну тоже неплохо there, я рад за Shit, тебя chop? Блин, это чувак, твоя не от ты Давай! Go. А в так с тобой не справишься. Потом. Все потом. Ты вот был красавчиком, а. я за тебя рад. Ты Чоп? О, черт! ты и Не его, козла. ты, чувак! ты! Я не хочу связываться, а мы сами по себе. Что за херня, чувак? Полетай пугоном кусок герма. Чёрт! Эй, ламет, Хватит болтать неги, взлезай внутрь. Чувак, ты полбан идиот! Давай! Такой разговор у них это чепец. Давайте доставим его поехали поехали заткнись у нас все идет по плану а только мне известно вот плану так, так, так. Нарушаешь? No, dumb, Нарушаю. Really? Well, I guess that means gonna, ass, вот gonna, gonna be on you before you can even move, nigga. Be quiet, I gotta make a call. What the fuck you done done? Дело мы взяли. You just gave all Зачем no оно нам правда лучше, Пошел нахер, дай сюда phone. этот чёрт-то Скоро no только жив, потому что мы пожелали тебе пожалеть запись. мы Не, не that that, об этом, чувак. чувак. This is Мы ехали засрать. День потратили, представляешь, день. Они будут искать тебя. И копы тоже будут тебя искать. Как страшно твою мать? Я ведь ганстер, мать твою. Я могу за себя поставить, брателла Хрена лысого ты можешь Вот и поговорили Выполнено Хорошо, ну что ж на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!